Беги-беги-беги! Давай-ка ты налево! Эй, Джош! Лови! Эй! М? У меня есть план. Стреляем в ответ и а потом бежим, окей? Okay? Окей! Okay. Джош, Джош, все хорошо, где ты мы? в порядке? Дэвид, вставай. Чего я не где? знаю, где, где мы? раны! А? Нет, забей, это не моя кровь. О, а? окей. Нам нужно срочно разбираться, и вообще мне нужна медицинская помощь. Я понимаю. Чувак, где мы? Так. Подойди э, двери и оглядись, что ты вообще видишь? Там... Какой-то проход с кровью И лавкой какой-то Я очнулся буквально недавно и... Все что я успел увидеть это стол с ножом вон там вот Там есть нож? И везде, да, и везде кровь, повсюду кровь Я уж вижу Я боюсь представить что здесь было до нас Может да. даже здесь людей пытают и вообще кто нас поймал? Суп, ты слышишь? Подожди. Это шаги, кажется. Тихо, чуть Кто-то идет. Так, вы оба заткнитесь, если хотите жить. Слышите? Это... Это... Просто молчите. Ведите себя тихо. Я вас выпущу. Ч чувак, стой. Подожди, тихо. Что это было? Главное, что мы живы. Рад, Господи! Посмотри на это! Что это? Да, это это же... расчернные люди. Тут, тут что, трупы разделывают? И инструменты тут... для разделывания людей. Посмотри, тут точно? Как? Ножик. Ножик. Да, держи при себе. Возможно, он пригодится нам, чтобы выбираться отсюда. Окей. Слушай, тебе не показалось странным этот парень? Не знаю, он просто пришел, выпустил нас. Он, кажется, убежал по лестнице наверх. Может, за ним пойдем? А, давай. Погоди, ну, надо больше. все... Что тут происходит, Дэвид? Я Джордж, я без понятия, но главное, что мы живы. Что это было? Это ты? Да-да, я открыл, но там ничего нету, короче. Окей, давай есть. по пойдем наверх. Посмотрим. Он сказал... Подожди, он сказал не шуметь, так что давай, реально, лучше уже прислушаемся к нему. Я не знаю, где мой чувак. Ты помнишь что-нибудь? Я помню, как меня грели по голове. Я еще на тебя смотрел. Я вообще удивлен, что я жив. Посмотри, на мою грудь у меня прострелили. Я, я видел, как тебя стреляли. Я чувствую себя ужасно. Уходим отсюда. Моя голова болит жестко на самом деле. Так. Надеюсь, нам удастся выбраться. Стоп, Суп. Давай, тихо, не торопись. Давай, аккуратно пойдем здесь. Тут заколочены окна. Еще. Сейчас. Этот похож на дверь, давай я ее попробую открыть. Так, хорошо, аккуратно. <звук> Вроде без шума, да? Окей, К давай пойдем Куда делся этот парень? Я не знаю. Чувак, где мы? Закрывать будем или раз? Ты да нахрен, хотел ладно, окей. Давай, сейчас закрою. Ну ты сам понимаешь, нельзя привлекать внимание. Да. Слушай, я думаю, нам надо вести себя чуть потише. Потому что, смотри, там кто-то есть. Черт. Главное... Кажется, мне... слушай, может тут реально живут каннибалы? Потому что я не понимаю, почему там столько изгнивших трупов. Но людей разделывали явно. И ты а. сам это видел. Куча приборов различных, стол, кровь. Да, все это говорит за себя само. А. Тихо. Что, что, что, что? Там кто-то стоит. погоди -ка. Подожди, нам нужны вещи. Если мы собрались выбираться отсюда, ты же хочешь выбраться? Да. Нужно давай. давай. какие-то вещи. Тихо, иди сюда. Давай посмотрим ситуацию. Видишь, у костра сидят два челика. Так ты спятил, что ли? Отойди до от двери. Да я думаю, тут темно, у нас не видно. Пошли посмотрим наверх. Да, хорошая идея. Так, потихонечку, не привлекая внимания. Так, аккуратно. Господи. Так. Ну, окей, пошли. И, и, и что мы будем сделать? У тебя есть идеи? Ну, так, может нам попробовать, если тут есть карниз, ну, подоконник Ты может... серьезно? Да Да ты, видимо, шутишь Хотя у нас выбора-то особо и нету, не выходить же через парадную дверь и... Еще бы нам выйти через нее, ты что, в своем? Вот только, знаешь, если будем начинать все это делать, нужно делать очень быстро Потому что, если какой-нибудь вот, дозорный патрульный зайдет туда и увидит, что камеры тихо, пустые тихо, то... тихо, потише, говорит. все ли. Извини, извини. Так, никто вроде бы не услышал меня я просто на на взводе, понимаешь? Я не понимаю, что происходит. Они, видимо, разговаривают, смотри. Давай, короче, мы теряй время. Тихо, если... Стоп, давай изучим ситуацию. Смотри, если мы пройдем там, тут людей я особо не вижу. Так что давай про... попробуем аккуратно пройти по карнизу в тени, и нас не заметят. Хорошо, ты будешь первым. Окей, давай. Главное, чтобы нас не заболели. на замок. Выбора нет, нельзя тихо, стоять так долго. Тихо, Рот на замок пошли. Аккуратно прижимаясь. Не останавливайся, нельзя стоять. Дело. Тогда идем туда вот коробкам. Давай. А вообще, знаешь, Тих. что? Что такое? Вот, вот. А, он спит. Смотри. Тогда давай, пока он спит, проходим побыстрее. Может быть, удастся выбраться. Это, это снайпер похоже Смотри. Ты понимаешь, нам ни в коем случае нельзя попадаться. Если уж мы, если уж мы к ним в руки, то уже можем не выбраться и там ты уже все. Ты видел, что там делают с людьми? Конечно, мы можем валяться в яме уже в следующий раз Ну, в яме с этими отходами С кишками этими, фу, там такой смрад ужасный Стой, тихо, тихо, быстро, быстро Кажется, подожди Так, тихо Он, кажется, нас заметил, подожди Я выгляну и посмотрю Тихо, ну-ка Аккуратно Ты уверен, что нужно ползти? Ты уверен? Нет я, я смотрю, он пошел в обратную. В обратку. Так, давай дождемся, пока этот дозорный. Видишь, он идет. Сейчас он дойдет до конца, подойдет к нам. И когда пойдет обратно, мы за спиной у него тихо, как мышки, прошмыгнем. Все, договорились. Ждем, пока он повернется за спиной и бежим за всех сил. Тихо, он возвращается. Ну-ка. Этот спит. Этот спит, так что давай, у нас будет возможность быстренько пробежать. Я думаю, что за храп Я за тобой, давай. Тихо, тихо. Ш -ш -ш -ш -ш. Быстрее, быстрее, быстрее, пока он не развернулся. Быстрее. Что а? же, быстрее. Аккуратно. Все. А? Что-то мы как-то тихо даже спрыгнули. Слушай, слушай, вот Том. Быстрее в него. Что это? Пока нас не увидели. А, сюда. А? Понимаешь, Сука. что мне Нельзя долго находиться на открытых местностях. Я понимаю. Давай по... Что это? Что? Это нож. Мочето, кажется. Давай возьми мочето, я возьму пистолет. Ну давай, ты стреляешь получше. Так что давай. Окей. А патроны по... есть? Нет. Поищи в ящике, может быть, есть. Сейчас, секунду. Пока на шухере, постой. Окей, окей. Хотя что ты будешь делать на шухере с пустым пистолетом? Так, мало ли. Вроде никого нету. Кажется. О, слушай, что неужели нам повезло? Смотри-ка. Патроны? Ну да. Сколько магазинов? Давай-ка лучше ты убедись, что они все заряжены. Так, давай. Ну как, вроде бы три магазина точно есть. Так, ну-ка. Да, вроде шлестят. Ну-ка. Так, к сожалению, проверить я не смогу, палены или они или нет. Но ну, будет возможность еще, я уверен. Окей. Думаю, этот пистолет нам еще спасет жизнь. Так что, давай думать, куда идем дальше. А, давай. Пока спрячу. Ну, а обратно я не хочу, потому что там, в принципе, в охрана. Давай проверим, что за это дверью. Ну, выбора не остается, давай. Так, аккуратно. Главное соблюдать что Просто тихо, тихо. тихо. А, что не убил? Погоди, обворовал. То есть ты правильно подобрал слово? Ты уверен? Нет, ну скажи. Я тебя не узнаю. Если что... Тихо, если он проснется и узнает, что ключей у него нет, он точно что-то заподозрит. Ну я точно не обворовал, я взял. Понимаешь? А, по заимству. Окей, давай. Насрать, мы живем в Апокалипсисе. Ты кажется не понимаешь, что это ключи от машины. Ты да а -а -а. я? Серьезно? Ну ты вообще какой-то, я не знаю. Там стоит фургон. Тебя по голове ударили, скажи. Прям по лбу. Так ногой, знаешь? Между, между носом, знаешь, и лбом. Так, тихо, охранник идет. Сейчас смотри, я наворачиваю тебя спиной, я говорю, и мы бежим к фургону, ясно? Через окно, Но... может там дверь есть. Хорошо, иди смотри, иди смотри, я пока буду наблюдать здесь. Так. Дэвид! Ух ты! Он ушел. Ты меня испугала. Быстрее, снег, снег, к, синя, к, синя, к синя. Давай. Свет! За фургон! Он открыт, смотри. Ай, жалко, что оружия нету. Стоп, кажется, нас везли здесь. Ну, честно говоря, мне все равно. Нужно выбраться отсюда. Стоп, давай пройдем вдоль стенки и посмотрим, что у нас есть. Хорошо, и вообще, я бы сейчас на самом деле убедился, то ли точно ли от, от этого фургона ключи, а ты пока иди посмотри. Ты серьезно? Как ты? Он, он же зарет, как собака. Нет, я просто ставлю ключ, ну ты понял, и посмотрю подходит он или нет. Okay, а так я давай, давай, Все, давай, встретимся здесь же. Давай. Черт, Дэвид приходит же тебе на, на ум всякие больные мысли. Как бы не завел бы он ее. А, черт, что у нас тут есть? Вообще как у тебя заросший сад? Вообще это сад или что? Сжигаешься-то, тише будь. Короче, я, как и говорил, я ставил э, ключ, и все в подходе. Так что, если что, это запасной наш план. Окей, Можем спокойно взять и уехать на машине, вот только куда. Не знаю, давай, давай посмотрим. Нам надо куда-нибудь сбежать. Смотри. Во-первых, я пос мы посмотрел, когда мы были на стене. Там ключи проволока, мы через нее не, пере не перелезем. О, слушай, начался дождь. Вот же зараза. Ничего страшного, пошли. Это нам на руку, потому что в плохую погоду нас хуже видно, по идее. Да. Чувак, мы не промокнем? Да ну, насахарец. Проблемы похуже, так-то. Но, в принципе, у нас одинаковые кожаные куртки. Так, смотри-ка. Нужно как-то отвлечь, наверное, этих людей или что вообще? Я не знаю, что мы будем делать. Так. Слушай. Так как начался дождь, возможно, они сейчас разойдутся. Нет? А палаткам, что ли? Ну, возможно. Ну, ты помнишь, да, мы когда выходили да, на первый там. этаж, они сидели прямо и, то есть... Mm -hmm. это делать. Окей. Okay. Ну что, давай посмотрим. Давай пошли посмотрим. только не спеши, прошу тебя. Окей. Okay. Так. Давай в туле стенки пойдем, так, нас меньше мид. Вот же, смотри, охранник со снайперкой еще спит. Да, ты да кон под козырьком. Он даже не почувствует. Да, тихо, тихо, тихо, тихо. Чувак, их нету. Да ты шутишь? Котина. Смотри. О, они оставили винтовку. Фу. Забирай ее. Это наш шанс, собирай винтовку. Пошли. Да не знаю, я. Все, за мной, за мной. Не нравится мне все это. Не может быть так все просто, понимаешь? Что-то здесь не так. Тихо. Ты понимаешь, что в этой палатке, возможно, они сейчас сидят. Давай, пропал аккуратно. погоди, пока, пока, пока, пока, в конце, пока, в конце, Полная обойма. Окей, пошли, пошли, пошли. Обратно. Погоди. А Стой. Секунду. Секунду. Ты ж не будешь убивать. Честно? Не знаю. Это бабушки какие-то пашлецы. Ты уверен? Можно перерезать им горло тихонечко. Это даже никто не сможет нам ничего сделать. Ты только представь, чтобы они сделали с нами в той комнате? Мы ж не просто так заперты были. Отвернись. Хрен с тобой, давай. Ну ты все там. Отвернись, говорю. Смотри на шухерестоги. Ты все. Крови много, но все. Уходим, уходим отсюда быстрее. Окей. Okay. Чувак, ты бешеный? Я, я бешеный. Ты видел, ты видел эти трупы? Мы могли тоже валяться в этой яме. Я тебе еще раз говорю. Окей, okay, ладно. Если бы не тот странный парнишка, мы бы, может, и валялись бы уже там. Но парнишки. Респект. И где он? Да. И еще с нас ничего не требовал. Вообще добрый. Окей, okay, так. Что будем делать? Давай обсудим план побега. Ну, всех перестрелять нам не удастся, это уж точно. Моя одна обойма и твои три пистолета. Мачете, да что? Да мы не выберемся. Еще не неизвестно, сколько их здесь. Так, давай тогда обойдем по периметру дом, посмотрим каждый дом. И посмотрим, можно ли... Может, есть лаз какой-нибудь или типа того. Подожди, какой каждый дом-то? Вот мы в этом были и в этот пришли. Их тут всего два. Ну... Но... че? вот охрана на стенах, и она может нас общаться. Приши сразу. То есть, ты сможешь это... как-нибудь устранить охранник? Да одного да, но их же не один, еще снайпер, ты прикалываешься? Нет, с это, со спины к нему подойти. Ты вообще что ли? Ну как бы это риск большой, и мне кажется, нужно брать стопроцентный вариант какой-нибудь. Слушай, я кое-что придумал, но это совсем безбашенная идея. Это на самый, самый, самый, самый, самый случай. Смотри, я видел ворота, да? Ну, Они... и что... Смотри, давай немножечко поближе подойдем под вот, этот, под вот это дерево. Ложись-ка, к чему ты клонишь? И ложись, сейчас все объясню. Смотри, видишь ворота? Они, между ними есть такой пробор, так сказать. Они, то есть, неплотно закреплены. По идее, если взять грузовик и завести его, и на всей скорости врезаться в эти ворота, то просто все слетит с петель. Слушай, а мне нравится идея. Вот только, умник, скажи, а что делать с теми, кто будет по нам палить? Ну, например, вот те люди, которые за углом стоят. Ну, или даже со стены. М? Я поэтому и говорю, это совсем безбашенная идея. На случай, если у нас ничего не останется. На пролом, говоришь? Да. Вот ты хочешь просто взять и на пролом въехать в эти ворота. Я говорю это на совсем крайний случай. Знаешь, а мне нравится. Давай я так и сделаю. У, у нас нет больше выбора, ты. мы не сможем всех перебить, понимаешь? А это это единственная здравая идея, которая у нас есть. И все, посмотри, то есть ключи подходят, и мы можем прямо сейчас сесть и уехать. Короче, что делаем? Окей, okay, давай тогда так и сделаем. Только давай сначала посмотрим еще кое-что. Давай обучим склад, может, ну это склад или что? Так, тихо-тихо-тихо-тихо, -тих. подожди. Охранник, охранник, не забывай про Сейчас он пройдет, и мы резко бежим к дому, да? К дому? Да, да, да. Ну ушел, давай. Давай, побежались. Фу. Давай. Фух, обошлось. Слушай, может быть, тогда и этого убьем? Хотя, ладно, пускай спит. Все парни напрягают, которые стоят и разговаривают. Они все еще разговаривают? Я их не вижу здесь. Так, я думаю, это совсем тупая идея к ним подходить. Ну, ты сам понимаешь, что если кто-то из нас то уже обратного пути не будет. Поэтому нужно сохранять спокойствие до последнего. Чувак, кажется, у тебя кровь себе не? Слушай, я уж как-то и подзабыл, но... Не знаю, вышла ли пуля на вылет, но стой, поверни спиной, подойди сюда. Сейчас, секунда. Убери пушку с рук. Чувак. Стоп. Что, это что? что, что? Стоп, стоп, стоп, стоп. Это, это дыра или? Вот стоп. Я каж... вижу, ты Что ты видишь. Стой. Я не вижу крови, но я вижу дырку. Слушай, кажется, она все-таки прошла насквозь. короче, неважно. Могу стоять на ногах, и это главное. Ты дышать глубоко можешь? Все, давай без лишних слов. Окей, не, не мало ли, просто легкие повредились, там еще что-то. Да, мне плохо. Я скажу тебе, мне плохо. и Я не смогу здесь долго находиться. Может быть, даже я за рулем откинусь, понимаешь? Дорога, каждая минута идем. Окей. Стой, может, я поведу? Может быть, и ты. Давайте, Хотя, давай ты сядешь сзади. Короче, нет, нет, нет, нет. Ладно, сейчас быстрее, быстрее. Ладно, ты за руль тогда, а я, а я сзади. Может, ты тогда давай обменяемся оружием? Я дам тебе пистолет. Да, ты будешь отстреливаться. Хорошая идея. Держи. И патроны не забудь. Патроны мне дай. А, да, да, да. Держи. Слушай, она такая увесистая. Все, отлично. Тогда что, по местам? Да, давай. Так, сейчас дверь закрою. Давай. Во. Ну что? Ты до конца понимаешь, что уже обратного пути не будет? Конечно Давай-то сделаем это Давай